Ты хочешь, я тебе приснюсь, Войду в твой сон порой ночной, А после тихо растворюсь, Оставшись рядом, тишиной. Не потревожу я твой сон, Лишь миг побуду я мечтою, Дышать мы будем в унисон, Живя в тот миг одной судьбою. А отряхнув остатки сна, подумаешь, А сон ли это? Тебе ответит тишина, Неслышным эхом, тихо где-то. И снова новый день пройдет. И снова тишиной ночною моя душа тебя найдет, Чтоб снова стать твоей звездою. Не понимая сам себя, повсюду ищешь объяснение. Поняв ничтожность бытия, Отбросишь прочь ты все сомнения И снова позовешь меня. Чтоб стала я твоим молчанием, Воспоминания сна храня, Дыша с тобой одним дыханием. Мою-то нежность ощутив уже не сможешь по-другому, И за разлуку день простив, Вновь окунешься в сна ты ол. Сквозь сон ты улыбнешься мне, Когда коснусь тебя не смело, Моя рука в твоей руке. Судьи, с тобой нам только небо. Тебе уютно в этом сне. Ты хочешь, чтобы я вернулась? С любовью думай обо мне, Мечтай, чтобы рядом я проснулась. И снова я приду к тебе. Когда приходит мгла ночная, Доверившись своей судьбе, С тобою рядом засыпая.